Всем привет, друзья, вы на канале Science TV. Я хотел бы начать это видео с фразы, как перья характеризует птиц, так и волосы характеризуют млекопитающих. А перед началом просмотра я хочу поблагодарить вас за то, что вы оставляете в комментариях свои теплые слова, которые меня мотивируют для того, чтобы снимать для вас Новые и познавательные видео, которые благодаря вам становятся все лучше и лучше. А если вы смотрите это видео в первый раз и еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Ведь у меня на канале очень много интересного и полезного контента. Ну ладно, а вы готовы узнать ответ на вопрос, почему женщины не имеют бороды? Ведь они у нас же есть. У мужчин я имею в виду. А для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, для начала нужно подумать, почему млекопитающие имеет волосы или шерсть. Как вы догадались, существуют различные причины. Давайте рассмотрим некоторые из них. Наверняка вам знакомо то, что основная ценность волос в том, что они сохраняют тепло тела, а в тропиках они могут выполнить противоположную функцию. У некоторых таких тропических животных шерсть защищает от воздействия солнечных лучей. Как бы странно это ни звучало, получается, что их шерсть помогает им не перегреваться под солнце. А вот очень длинные волосы на определенных участках тела служат специальным целям. И давайте я вам приведу парочку примеров, о которых вы даже не знали, но скоро узнаете. Например, грива может защитить шею животных от зубов противника. Признайтесь, вы этого не знали, да? Но ну вот теперь вы об этом уже знаете. А вот еще одна. Хвосты могут использоваться, чтобы бить надоедливых мух, которые уже успели достать даже животных со своим надоедливым шуршанием. Если, например, к вам в дом попадет муха, то она просто надоест вам со своим шуршанием. Но ну, вы знаете, вжж, вжж, вжж, постоянно мешают, например, спать. Или наоборот, под этим ужасным выжужжанием вы, наоборот, просыпаетесь. А вот хохолки на голове у жирафа, способны привлекать внимание противоположного пола у жирафов. А еще жесткие иглы дикобраза, расположенные веером, помогают ему атаковать неприятеля. А вы знали, что волосы или шерсть могут также служить органами осязания? На усах у кошек есть особые нервы, которые мгновенно реагируют на прикосновение. А вот если у вас дома есть кот, то в момент, когда он спит, вы можете подойти к нему тихо, открасться и коснуться одной из его усиков. И он проснется. Но вот долго этого делать, конечно, не стоит. А то вы будете ему как наподобие мухи, когда вы сами пытаетесь заснуть. А вот к этой кошке такой подход категорически запрещается. В лучшем случае вы останетесь без пальцев, но о худшем даже говорить не хочется об этом. Ну и, и так вы видите, что волосы у различных млекопитающих могут служить различным целям. Ну у вас наверняка возник вопрос, а что можно сказать о человеке, исходя из предложенного материала? Ну ладно, сейчас разберем все по порядку. Нам известно, что красивые женские волосы бывают очень привлекательны для мужчин. Ну ладно, давайте допустим, что раньше волосы у человека формально играли большую роль, чем сейчас. И наверняка вы знаете, что ребенок рождается почти без волос. Вскоре появляются мягкие, легкие волосы. И после наступления половой зрелости волосяной покров изменяется и становится таким, как у взрослого человека. Так вот, развитие волосяного покрова регулируется половыми железами. Из этого следует, что мужские половые гормоны способствуют росту волос на теле и на лице, а это означает, что на голове волосы растут медленнее. А женские половые гормоны действуют как раз наоборот. Они способствуют хорошему росту волос на голове и противостоят росту волос на лице и теле. А это в свою очередь означает, что женщины не имеют усов и борот, потому, что действия различных желез и гормонов в их организме специально предотвращают их рост. А вот для того, чтобы объяснить, Почему это так происходит и почему мужские гормоны и железы способствуют росту бороды, мы должны обратиться к ранней истории человека. Самую глубь. Раньше, как я предполагаю, вероятно, функция бороды заключалась в том, чтобы можно было легко отличить мужчину от женщины издалека. И, возможно, борода придавала мужчинам ощущение власти и чувство собственного достоинства, делала их более привлекательным для женщин. Природа помогла мужчинам привлекать к себе противоположный пол так же, как она делала это с другими живыми существами. А на этом, мои дорогие зрители, данное видео подошло к концу. Если оно было вам интересным, полезным, увлекательным, познавательным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также после подписки не забывайте ставить колокольчик, то есть нажимать на колокольчик, для того, чтобы в дальнейшем не пропускать новые и полезные видео с моего канала. А вот еще парочку интересных видео для вашего просмотра. Ну, еще увидимся. До следующих встреч.